Привет, друзья! Надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. У меня сломалась камера, представляете, на которую я записывала, не включается. И в общем это видео записываю на телефон, поэтому посмотрим, что будет со звуком. Картинка вроде ничего, а со звуком будет ясно уже потом. Сегодня мы будем делать с вами обзор пастельных карандашиков самых основных. Я расскажу про те, которыми я пользуюсь. Их будет не очень много. Самые-самые такие известные, базовые и популярные. Я думаю, что это будет многим интересно. Здесь у меня в наборах лежат все карандаши в перемешку. Основные марки, которые мы будем сегодня рассматривать, я вот сюда их отложила отдельно. Постаралась примерно вот в какой-то теплой гамме их подобрать так ну давайте начнем сначала по порядку про каждый карандаш я буду отдельно вам рассказывать и мы будем их заодно немножечко тестить и смотреть в чем вообще есть разница Первый первый наш лот карандаш это всем известные карандашики faber castell с пометочкой pit это пастельные карандаши самые наверное дни самых популярных известных их можно купить практически везде. Это немецкая компания. Она производит все, что угодно. Карандаши, ручки, много канцелярии и прочего. Много-много лет они уже трудятся. И у них вот такие есть пастельные карандаши по свойствам. Да? Чем они хороши? Они довольно твердые. Они, скажем так, пигментированы. Также Faber заявляет, что у них мало масла или восковых составляющих в самом карандаше, что это чистый такой пигмент. И действительно, их не назвать такими мягенькими масляными, будут у нас и такие дальше, но они наносятся довольно легко, удобно делать яркие, четкие детали, неплохие белые черные карандаши, потому что они тоже да, имеют большое значение. Черный довольно неплохой. И нельзя сказать, что очень-очень мягко сыпучие они рисуют, они скорее оставляют вот такую довольно четкую линию, тонкую, даже независимо от того, видите, у меня карандаш особо никак не заточен, он такой толстенький, и все равно можно создать какие-то тонкие линии, это одно из их преимуществ. Служат они за счет этого очень долго вот этому карандашу, например, да, именно этому, уже может быть лет 5, наверное, или вот что-то вроде того. У меня их также довольно много, какие-то я докупаю, у них немножечко меняется вот эта деревянная обладка, чуть-чуть меняется где-то дизайн, что-то по-другому они пишут, но все примерно то же самое остается. Вот желтый недавно докупала, тоже неплохой цвет, но... Мне кажется, не самая такая сильная пигментация, но такой средний классический вариант и очень доступный в то же время. Будем сюда откладывать те, про которые мы поговорили. Следующий карандашик это Конте. Конте вот такие французские карандаши. Они, у меня их несколько. Разные у них немножечко дизайн. Там какие-то были постарше, какие-то. Помоложе. По-моему, раньше у них была эта полоска, сейчас ее нету. Они, по-моему, сейчас вот так выглядят. Что про них хочется сказать? Помимо того, что они очень приятные, потому что толстенькие. <связываем> за счет этого в механической точилке хуже туда влезают, если она с таким классическим диаметром у вас. И они очень-очень мягенькие. Они прям такие сыпучие, такие мягкие-мягкие. Разница очень большая, когда вы их наносите, они прям как меловые, такие нежные, но в то же время достаточно яркие, много пигмента, это все равно, что фабр наш первый, он стал бы более сыпучим, вот, наверное, такая история, если бы он был не более тверденьким, а более сыпучим и мягким. Поэтому для четких линий лучше их затачивать. Но здорово для рисования чего-то пушистого. Пушистой той же шерсти, например. Или мягких переходов, когда вы смешиваете два цвета вместе. Тоже это здорово работает. Следующие карандаши. Это у нас Creta Color. Давайте что сделаем. Давайте я возьму какой-нибудь светлый карандаш. Просто на всякий случай, да, чтобы мы не потерялись, подпишу. Это у нас Creta Color, австрийские карандашики. Они тоже довольно популярны, интересные по оттеночкам бывают. Тоже компания очень много всего интересного делает. Много-много ей Там с конца 19 го Века, правильно я говорю, да, вроде. Да, если 1889, это конец 19 века, у меня с этим проблемы. А, ну, так что про них, да, сказать. Из-за минусов а, мне не очень нравится вот такая а, их облаточка, потому что они всегда пачкаются, именно сама древесина. И тут неважно, какие цвета вы берете, она как-то повреждается со временем. Но здорово, что сами оттеночки неплохие. Мне очень нравятся разные светлые, некрасивые, разные серые, бежевые представлены. Они похожи чем-то на конте, но чуть-чуть, как будто бы не такие сыпучие. Все равно, что взять конте и к нему добавить чуть-чуть фабора. И тогда получится вот такие Color. Но они, конечно, от оттеночка тоже зависят. Например, вот тот же красный, он действительно яркий. А вот такой розовый, он более все-таки сдержанный. Сдержанный я имею в виду по нанесению. То есть нужно чуть-чуть больше, скажем так, надавливать на карандаш, чтобы получился пигмент, в отличие от того же Конте. Для тонкой линии затачивать их нужно. Опять же, из-за вот этой мягкости. Но для каких-то перемешиваний, именно если работаете тотально с карандашами, без пастели, это хороший вариант. Так, давайте подпишем. Это -колор у нас. И у них еще и классные и черные, и разные белые карандаши. Тоже можно их брать, очень интересные. И пойдем дальше. Дальше у нас будет брюнзил. Которые вот у меня относительно недавно, раньше я и не знала про них, потом взяла набор, успела по приятной цене взять, сейчас, конечно, безумно стоит Брунзил, прям вот ужас, в красном карандаше тоже очень дорого не стоит. Они похожи на Конте, чем-то, даже сейчас я по ощущениям попробую. Они мягкие. Не настолько сыпучие, как он-то. И по ощущениям легче наносится, чем Creta Color. И они как бы так вот поярче. На самом деле, вот это поярче ко всем их карандашам относятся. У меня в наборе даже вот такого плана были зеленые. Совершенно яркие, безумные по оттенку. Но при смешении неплохо работает. Пигмента действительно много. Он яркий и работает приятно. Прям получаешь такое наслаждение от карандашей когда работаешь потому что ну прям наносится тактильно очень здорово то есть ваши ощущение когда вы проводите по бумаге очень приятное а что еще хочется сказать красивую упаковку вот у них они здорово все-таки сделали дерево то есть оно покрыто чем-то вот этот светлый слой и приятно рисовать смотреть на них приятно мне они нравятся. Сам бренд брензил, он из Нидерландов. Но считается, что вот эта серия, дизайн, она же называется Сакура. И это уже японский бренд Сакура. Поэтому на упаковке самой брензила там написано брензил, написано дизайн, вот это направление и отметочка Сакура. Там белая Сакура на красном фоне. Поэтому я так предполагаю, что это какая-то коллаборация. Возможно, я до сих пор не разобралась в этом вопросе, потому что кто-то пишет, что вот это брюнзил, а кто-то прямо пишет, что это сакура, что это карандашики сакура. Итак, это у нас брюнзил. Видите, две буковки «У» вместе, но запомнить можно. У меня получилось, правда, не сразу далее далее это бренд карандаш который видите пишется кара-да-ач это у нас швейцария карандаши действительно классные сейчас стоят как крыло самолета да как говорится и они мягкие то есть если вот эти все все верхние они как бы без вот этого жирного масляного слоя то их отличие от всех остальных что они как бы сухие, То есть это, да, сухая пастель, но все равно они как будто более жирненькие, такие в сторону. Чуть-чуть напоминает. Сейчас посмотрю, есть где-то у меня рядом. Вот, похоже на General's. По яркости, я говорю, конечно, это странное сравнение, да, Generals, это угольный американский карандаш, белый уголь. И он действительно очень яркий, самый яркий белый. Так вот, у бренда карандаш, если вы берете белый, он как бы не хуже. Он чуть-чуть другой из-за того, что он более масляный, но все равно очень яркий, четкая линия. И тоже есть плюс для ленивых, но сейчас про это поговорим. Видите, у меня сюда все не влезает. Наносится прям жирненько, то есть он тоже будет как бы растушевываться так же, как и другие ребята, но все равно он ярче, более укрывистый цвет, более плотный. А Про лайфхак для ленивых, кто не любит точить карандаши, можно хотя бы просто деревянную часть срезать, деревянную облаточку, и все равно карандаши будут рисовать довольно тонко за счет именно вот самой концентрации вот этой начинки, пигмента вот этого яркого, мягкого, масляного, такого прям, его там много, вот такое ощущение. Поэтому любая сторона карандаша будет давать вам тонкую линию, и это очень-очень здорово. Сейчас, по-моему, там рублей за 300 вот один такой стоит. Раньше они стоили поменьше. Так, это у нас Коран. Я напишу Слитнов, да? Вы не против. В общем, хороший он, конечно, и прям какой-то... Они, можно сказать, особенные. Они отличаются от всех прочих карандашей. Потому что остальные плюс-минус это одно и то же. Здесь история все-таки другая видите, у нас все в такой гамме получается теплый должно быть красиво так это известный до да, derwent карандаши кстати очень хороший таракотовый оттеночек derwent есть практически везде они очень часто продаются и по отдельности и не по отдельности это английская компания, английский бренд. Они много-много тоже всего интересного производят. Всякие точилочки у них тоже неплохие. И, и растушевки, и прочее. И опять же наши карандаши. Давайте тогда сделаем здесь. Потом вот это тоже здесь, чтобы не было одиноко одному стабилу, которые остались. Они наносятся также мягенько. Не могу сказать, что они все супер пигментированные, светлые оттенки, белые. Это, может быть, не самые яркие, но с цветными неплохо. У них не такая все-таки укрывистость, как у брюнзила, на мой взгляд, да, или как у конты. То есть это все равно, что фабр, но чуть более мягкий. Вот, наверное, так можно сказать. Но это прям вот такая классика, да. То есть иногда я их даже не покупаю, потому что уже, уже столько много было, они как-то надоедают, но ну, прям отличный такой базовый формат, давайте подпишем что это Дервинт. надеюсь понятно что-то, да, я пишу потом потом наши заключительные это вот такие стабила. взяла я правда здесь, видите, ничего не понятно на сером покажу вот вот такие стабилы карандаши я, по-моему, уже как-то вам говорила, меня напрягала вот эта серая их часть, окончание, потому что смотришь на них и непонятно, что это за цвет. Потом я как-то привыкла все-таки. У Стабила тоже долгая такая история, очень популярный бренд, много у них различные продукции и что еще про них можно сказать про сами карандашики очень мягенькие прям нежные такие нежные нежные Вот знаете все они примерно похожими эпитетами отчасти да, кроме карандаш можно описать но все равно когда наносишь сам вот своими руками чувствуешь что разница есть и понимаешь где где какая разница они более например такие нежные более мягкие чем creta color может быть, они чем-то вот с конты похожи, но наносятся более нежно. У конты такое ощущение, что сам вот этот помол, пигмент карандаша, он более, знаете, такой зернистый, что ли. Вот как бывает в пастели ручной работы, которая более такая с крупицами внутри. Вот такая же история, наверное, уставила. А вот этот вот помол самого внутри карандашика. Здесь он очень мягкий, очень нежный. Вот за счет этого такое ощущение приятное и достигается. Вот по типу, наверное, как у брунзил но, на мой взгляд, у брунзила более такие сочные оттенки, как будто бы больше цвета. Здесь прям такие нежные, нежные. Понятно, это светлый еще оттенок. Вот у них, кстати, очень классные вот такого плана разные розовые. Где-то у меня... Мы сейчас, если найду, еще были желтенькие, вообще супер классные карандаши. Разные серые. То есть я вот их почему-то серую линеечку вот такую брала. Это тоже, видите, он по этому окончанию. Чтобы получить тонкую линию, нужно затачивать, либо даже не пытаться это сделать, взять другой карандаш для чего-то белого или светлого. Поэтому каждый набор по отдельности он не должен у вас заменять все нужды. Например, у вас может быть светлые карандаши в одних оттенках, темные в других. Либо просто базовый набор, которому вы покупаете парочку ярких белых и парочку пигментированных черных. Вот если по такому минимуму, я вот именно так это вижу. Мы подписываем с вами, что это Стабила. Много карандашей, конечно, я не осветила, потому что не все цветные у меня есть здесь дома. Можно также про Лиру сказать, можно и про наши отечественные карандашики сказать, но они будут все равно хуже по качеству. Там те же Санет и так далее. Я не пробовала Ван Гога, еще какие-то я не пробовала. Ну вот из самого основного, поэтому мы с вами пробежались, я вам рассказала. И давайте подведем такой итог, да, то есть любой из этих наборов, он может быть у вас как базовый, наверное, даже так скажу, может быть кроме, кроме карандаш, какой-то вот из этих марок можно взять базовый набор, если доступен Derwent, вот можно взять Derwent, например. К нему подкупить парочку каких-то ярких и взять вот все на самом деле марки карандашиков которые вы видите по отдельности взять один-два карандаша попробовать потому что пока вот вы сами не попробуете, вы не сможете их применить именно так как нужно вам так как вам хочется рисовать да потому что все равно у всех есть свои какие-то приятные мелочи приемы и так далее так, ну что, мне кажется, видео наше будем завершать. Надеюсь, что это было полезно. Обязательно напишите в комментариях, чем пользуетесь вы, какими карандашами, да, пробовали ли вы из этих какие-то. Либо, например, можете мне посоветовать, какими еще мне воспользоваться, что купить. Спасибо большое за внимание, друзья. В новом видео мы с вами увидимся. И всем пока!